Николай спрашивает. Здравствуйте, я ищу своего бога. Четыре года назад у матери диагностировали рак. Впервые за свою жизнь я почувствовал себя беспомощным. Сейчас родителей уже нет, дедушек и бабушек тоже, крестный умер также. В последнее время я начал интересоваться происхождением христианства и все такое. И то, что начал узнавать, дало повод призадуматься начал подозревать, что молюсь не тому Богу, попробовал перестать молиться, и на следующий же день все очень ухудшилось, ухудшилось самочувствие и вопрос, существует ли быстрый поиск своего Бога. Вот такой многоплановый вопрос прислал коллега достаточно с душевной болью, и можно понять человека, который ищет причину, но механизм поиска причины имеет значение, имеет значение. Поиск своего бога, коллеги, мы с вами к этому вопросу, этого вопроса касаемся часто, практически на каждом занятии. Нет-нет, да, упомянем о том, что иллюзия наличия единого бога для всех, это всего лишь иллюзия. И у каждого человека Бог действительно свой, тот, который спроецировал себя в физический план, и родился ты. С усеченным знанием, возможно, с усеченной памятью, с очень конкретным, возможно, каким-то заданием, техническим заданием на это воплощение, но это все равно проекция Бога, как мысль которая появилась в его разуме, и эта мысль как цель. Чего-то достичь, чего-то узнать, чего-то познать. Как и ваши мысли реализуют и творят реальность вокруг вас, так и вы являетесь физически самостоятельной, разумной величиной, связанной со своей силой. злой ли это умысел, или так сработала программа? Или это была провокация в то, что люди забыли своих богов, свои, забыли своих прародителей и повернулись в сторону не имеющего к ним отношения божества, и уверовали в единого Бога, назвали себя его рабами, уверовали в Спасителя, который спасет их от какой-то весьма очень сомнительной кары. Никак не обоснованной, но тем не менее прописанной. Все может быть. Мы с этим обязательно разберемся, что это такое было. Но мы будем с этим разбираться немножечко попозже, когда все закончится, когда давление этого авраамического проекта перестанет так сильно доминировать в сознании каждого. Но вы, пришедшие к магии, осознанно, судьба ли вас провела, или просто интерес еще пока со страшинкой, с опасением а что это такое, а как это будет. Но тем не менее, вы уже можете задавать себе эти вопросы. А вот есть люди, которые пока еще. Не могут. И даже самая слабая попытка задать себе вопрос, а права ли христианская религия, когда навязывает меня себе? И так ли все, как это описывается в книгах авраамического содержания? Когда первый раз человек начинает задавать себе такие вопросы, откат приходит практически мгновенно. Почему? Потому что иудейская матрица еще очень сильно прописана в сознании. Она практически занимает все сектора жизни, она занимает все уровни матрицы, внутренней личной матрицы разумности. От того и откат по самому тонкому, по самому уязвимому, потому что тебе дороже всего, потому что у тебя открыто к окружающей реальности и не защищено совсем никак. Как правило, это любовь. Любовь к своим близким, к своим детям, к родителям. Где тонко, говорят, в народе там рвется, вот так и происходит в истории, которую вот, например, сейчас описал коллега Николай. Стоило только задуматься, сразу же получил по собственному здоровью, получил угрозу, которая реализовалась в виде болезни матери. И, конечно, очень мало кто способен выстоять против таких ударов, но тот, кто может, он поступательно начинает закрывать от воздействия авраамической системы значимые зоны своего сознания, значимые сектора своих собственных ценностей. Матрица начинает перезаписываться, и авраамическому проекту остается все меньше и меньше времени. И Соответственно, пространство в сознании он занимает все меньше и меньше. На меньшие сферы жизни он может уже воздействовать. Но это время. Это время, это воля, это недюжинная работа над самим собой, над миропознанием. И мало кто, конечно же, доходит до конца. Историй этих много, и коллеги рассказывают, какие удары они получали в тот момент, когда появляется только лишь первая мысль выйти, получить раскрещивание, выйти из этой религии, закрыть долги. У кого-то это происходит просто, но это бывает очень редко. Обычно бывает не то, что, не, только, не то, чтобы просто, а так с оттяжкой по времени, как бы сегодня говорить, ну, э, все нормально. Никто никого не бьет, никто ни с кем не дерется, никто никого, никому претензий не выставляет, но через некоторое время, когда сознание вроде бы уже расслабилось, когда оно вроде бы уже уверовало в то, что оно свободно, система все равно находит тонкие уязвимые щелочки в разуме, через которые, как амела, умудряется пролезть. И если существует долг, если отсутствует защита, если человек каждую секунду не работает над своей волей и над своим разумом, то происходит то, что называется как раз откатом, возмездием, поруганием, порицанием, ну, в каждой традиции оно по-своему. Это довольно-таки больно, но это, как вы сами понимаете, неизбежно. Каждый человек так или иначе, хотя бы какую-то часть своей жизни, он был связан с христианством. То, что его крестили не спросять, это ничего не значит. С точки зрения этой системы, это ничего не значит. Родители передают ребенка крестным, то есть назначаются другие родители, те, в свою очередь, по этому же праву владения, передают этого младенца в качестве рабства иудейскому Богу. И какие тут претензии? Никому претензии предъявлять. В некоторых системах христианского толка существует как бы не то чтобы повторное крещение, а подтверждение этого, этого, этой акции, конфирмация, она называется, это вот в католицизме. Да, когда как бы формально уже повзрослевший младенец должен подтвердить это правило. И в православии существуют подобные обряды, но это, религия это не раскрывает истинный смысл этих обрядов, никогда не раскрывает, поэтому, конечно же, приходится тяжело. И вот коллега спрашивает, существует ли быстрый поиск своего бога? Наверное, да, наверное, существует, но, наверное, здесь нужно другое, другое чувствование. Но, во-первых, не должно быть страха перед авраамизмом. И все, вся та боль, которую они причиняют, должна быть незначима по сравнению с истинным счастьем, которого ты ищешь, соединиться с самим собой. Насколько он быстрый? Зависит от многих факторов. От собственной воли, от количества страхов перед системой, от... Того, насколько глубоко прописалась авраамическая матрица в своем сознании, насколько у тебя много долгов, а что такое долги? Это когда ты просишь о какой-то милости у этого бога, эту милость получаешь, не отдавая ничего взамен. Это только в глупом человеческом сознании представляется о том, что так должно быть по определению. На самом деле нет, все стоит. Все чего-то стоит. Религии, которые находятся и живут на уровне эгрегориального, а именно будхиального уровня сознаний, питаются временем, тем, что порождает каузальный план, событиями, временем, э, силами, которые вкладываются в эти события, временем, которые вкладываются в это событие. Именно этим он и забирает. Он требует много времени на себя. Он создал тебе события с одним энергетическим объемом. А требовать от тебя будет вложение времени, многократно превышающее этот объем, потому что у них такой алгоритм. Этот алгоритм также прописан в этой книге, книги, на которые они опираются это Ветхий и Новый Завет, соответственно. Но только кто ж из христиан ее читает? А даже если и читает, кто ж читает ее как инструкцию к пользованию этой реальностью? Очень мало кто. Поэтому, коллега Николай, я. Наверное, не скажу вам универсального быстрого способа поиска своего Бога, кроме одного работать, работать и работать над собой, над своей реальностью, над своими мыслями, над своей волей. Методик много. На каждом нашем занятии в нашей школе мы даем разные, различные способы, как бы с разных точек магических точек зрения, мы подходим к этому вопросу. Все они заключаются как раз именно в этом. Найти собственную связь. Связь со своей силой настолько, чтобы она тебе сама вывела на магический путь становления, и тебе уже не нужны были ни учителя, ни школы, ни э, инструкции, ни советы. Потому что ты сам себе и учитель, и школа, инструкция и совет, потому что у тебя есть эта связь. И вот когда так будет, наверное, можно сказать, да, вы соединились со своей силой, и это произошло. Если этого пока нет, значит, нужно искать. И в этом поиске хороши все средства, каких бы трудов и, возможно, сколько бы времени это не заняло. Вот такой будет мой вам ответ.